Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о музыкальных светильниках Citilux серии Light and Music. Эта серия, одна из жемчужин в модельном ряду марки, была разработана с нуля, потребовала огромных усилий для доводки, зато результат получился просто потрясающий. Это отличное решение для тех, кому важен комфортный свет, качественный звук, современный дизайн и очень удобное управление с телефона. То есть... Кроме люстры мы получаем музыкальный центр, ночник, будильник и цветомузыку. И за все это вполне разумные деньги. Модели поставляются в яркой информативной упаковке. Доступны в двух вариантах мощности 60 и 100 Вт. Модель на 100 Вт имеет изящную хромированную окантовку. Распакуем наш светильник. Помимо светильника в комплекте пульт дистанционного управления с батарейками, крепеж, инструкция общая и инструкция по управлению светильником с помощью смартфона. Плафон изготовлен из оптического полимера, основание металлическое. Доступно два варианта дизайна плафона с искристым эффектом и равномерный белый матовый плафон. Плафон снимаем, поворачивая против часовой стрелки и нашему взору предстоит алюминиевая плата с современными светодиодами, системами линз основного света и RGB подсветки и центральная часть, в которой расположены блок питания, процессор управления и акустический модуль. Качество звучания достигнуто применением хорошего динамика, который для улучшения звука на низких частотах дополнен басовой мембраной. В результате получили действительно достойное звучание для акустики такого размера. Основной вариант крепления – потолочный. Обращаю ваше внимание, учитывая, что светильник имеет встроенную акустику, в избежание нежелательных вибраций крепить светильник нужно к надежному основанию. Управление с телефона имеет широчайшие возможности. Для начала необходимо установить фирменное приложение Citilux Light and Music. Затем связываем светильник и смартфон по Bluetooth, Режим привязки запускается с пульта. Приложение имеет 4 экрана. Свет, музыка, таймеры и будильники, настройки. С экрана света управляем яркостью, цветовой температурой, RGB-подсветкой, тонкой настройкой оттенка. Есть динамические режимы RGB, создающие различные переливы цвета. И 4 кнопки, настраиваемых пользователем режиму. На экране музыки выбираем композицию, подстраиваем звук эквалайзером и включаем режим цветомузыки. Далее есть таймер выключения и расписание будильников с выбором режимов света и звуковой композиции. Приятно просыпаться под спокойную музыку и мягкий свет, но можно оформить и пробуждение в режиме «Ротоподъем». Эхей! Все интуитивно понятно, легко разобраться в самом приложении Кстати, музыкальные светильники не являются компонентом умного дома Ими нельзя управлять через интернет Обзор линейки умных светильников Citilux Smart для умного дома Смотрите в отдельном видео, ссылка вверху экрана Пультом можно управлять цветом, цветом и звуком есть удобное управление всеми настройками основного света и цветной RGB-подсветки. Пульт можно перевести в режим управления музыкой, нажимать play, ставить паузу, регулировать громкость, листать треки. Традиционно для марки Citilux любимые режимы света M1 и M2 с личными настройками можно включить с настенного выключателя. Удобно! По личному опыту могу сказать, светильники с таким широким функционалом будут уместны в любой комнате. В гостиной, в спальне, в детской, на кухне. Они понравятся и взрослому, и ребенку. А еще я знаю точно. Это превосходный подарок! Проверил лично.